Значит, сообщение было, что задымление в подъезде, вот, что это означает, что граждане почуяли запах дыма или гари чего-либо и вызвали пожарных. Ушли на разведку, тут 16, 16 этажей и еще в этих шестнадцатчиках секции, короче, поделены на два крыла и они все под замками, там фиг до кого достучишься вот и парни бегают сейчас по этажам поэтажная проверка называется на 10 этаже что-то нашли сейчас еще перейдут по рации что там происходит, но ничего не горит как бы так, чисто наверное либо тряпка горела либо в этих шестнадцатичках еще бывает такое что шахта дымоводоления есть, которая в доме в нее со временем кидают мусор и окурки от сигарет и бывает, что там загорается